Очень многие люди, практически все, создают семьи. И, как правило, первый какой-то семейный опыт, он... Он происходит в юности, в молодости, не в зрелом возрасте. В зрелом ну, бывает такое, что второй брак, третий брак, это когда люди уже окунулись, скажем так, в эту бытовуху, все это поняли и в итоге либо разочаровались, либо-либо, короче, ситуации разные. Я о чем, в принципе, хотел сказать. Есть такой древний достаточно, ну, относительно, но достаточно тест для жениха и невесты. Перед тем, как заключить брак, перед тем, как заключить вот этот союз, создать семью, наплодить детей, там, набрать кредит. И есть очень старый тест, который рекомендуется провести молодым людям для того, чтобы понять вообще, смогут ли они в будущем уживаться. Это взять помещение и вместе, вдвоем, жениху и невесте, хотя бы поклеить обои. Понимаете? Когда люди занимаются, пусть даже таким для многих покажется простым действием, на самом деле раскрываются очень многие черты характера, очень многие стороны характера, которые позволят понять, способны ли эти люди взаимодействовать хотя бы на таком простом уровне. Чувства – это, конечно, прекрасно, это все замечательно, эти химические процессы, которые вызывают дурман в нашей голове. Но в последующем мы начинаем сталкиваться с реальностью. Так вот… Я настоятельно рекомендую жениху, невесте, перед тем, как заключить союз, перед тем, как заключить брак и создавать семью, хотя бы поклеить комнату обоями вдвоем, не втроем, не в четвером, вдвоем, и посмотреть, как у вас это получится. Ну а дальше делайте выводы. Либо проведите уже более какой-то сложный тест, дабы убедиться на 100%, что вы подходите друг к другу. Всего доброго. Пишите комментарии, подписывайтесь.